Ну что, понеслась, дорогие друзья. Очередная карта, а точнее вторая карта этого Best of 3 в Юнет против Бесперспективняк. Матч за выход в финал, в рамках которого поборются сейчас между собой коллективы из Латвии и России. Ну множечки у нас выигрывает бесперспективняк про выбор за ними и я уже иду менять, короче говоря, команда местами, потому что понятное дело, что это будет э, смен сторон. Прям вот заранее уже и поменяю. Ну что там, ничего медлим-то, ребята? Что здесь, здесь выдумывать даже нечего. Ну по АФК, ладно. стоим, стоим, подождем. Ну, я же говорил, поменяются. Очевидно было, что поменяются. Непонятно, только зачем ждали. Ну, окей. Удачи командам. Мы также напоминаю, что на данный момент команда ViewNet по картам выигрывает со счетом 1-0. Они выиграли карту Overpass, выиграли ее достаточно просто. И теперь давайте смотреть, сумеют ли без перспективняк отыграться. Ну, либо же в Юнет заберут свой пик, потому что они только что забрали чужой пик. Нет. Наоборот, они забрали свой пик Смогут ли они отыграть на чужом Но в четверть финале они пикали мираж сами Поэтому, в общем-то, мираж, как я понимаю, им играть Тоже удобно Открывашка на точку А Коннектор плюс ковры Плюс все, что только можно И развальчик небольшой Даблкил от смока, установлена бомба Самое главное для команды в Юнет Что нет игроков обороны, которые Обходили бы со спины а, минус от Шона по Детазу, еще один минус от Шона и от Эрвина пистолетка за атакой. Увы и ах, но пистолетка за атакой. Что за зона? Джамшит, если вы про карту, то это карта Мираж. Тем временем у нас 1-0 и минус деньги с обороны, разумеется. Кстати, дефьюз киты и первый армор для каких-то целей непонятных купил себе My Dreams Dead. Не знаю уж зачем. Ну, расстреляли в окне сейчас детаза. Вандри у нас там. Не в Андре, прошу прощения. Оказалось, в зигзаге сидело два игрока. Это Unluckys и Nightfall. Их разбирает Эрвин. Ну, что он сейчас должен, наверное, убивать кого-нибудь на точке. Убивает. Замечательно. Саруб последний. И Саруб-то где? Вот он, Саруба. Но не успевает Саруба сделать минус. Его убивают первее. 19 хп оставалось у Ирвина, но однако... Эрвина, прошу прощения. У Ирвина, господи. У Эрвина. А, но он успел сделать третий минус. 2. 0. Девайсы. Девайсы ранние. Интересные, увлекательные и, надеюсь, работоспособные от команды Бесперспективняк. В противном случае а, потери денег усугубит потенциальную ситуацию. Смог не отпустил Детаза из окна. Мне кажется, Детазу лучше не занимать эту точку, потому что он уже дважды там погиб. Даблкил от Смока по результату и проход на точку Б. Но здесь попытка была сейчас удержать... Эту самую точку от Найтфула, но по информации достаточно конкретно сработал Юпи. Саруба и Майдримс остаются вдвоем. Нет вообще никаких перспектив на ретейк, как мне кажется. Поэтому ожидаемые игроки обороны будут сейвиться. Плохое начало. Не буду кривить душой. Действительно, начало плохое. В обороне вот так, так без зуба, так скажем, проиграть несколько раундов это плохо. Тем более достаточно важных раундов, да, то есть пистолетный, который задает темп первой половины, и еще и в довесок ко всему девайсный раунд проиграть, который вообще задает еще больше темпа и позволяет э, закупаться в дальнейшем, что самое-то главное, чего сейчас будут лишены игроки команды Бесперспективняк. 3-0 и по 900 по 3.100 у игроков, соответственно. Есть засейвленные, конечно же, девайсики, есть эмочка, есть МП-9. Не очень-то, так скажем, уж большой набор, но с другой стороны, эти люди, которые засейвились, могут дропнуть пистолеты своим тиммейтам, что, в общем-то, и было сделано. Докуплено немного гранат. И в целом, ну, выглядит раунд как форс. Ой, какая хорошая Я хаешечка от Смока прилетела. Ну а дальше легчайший, просто добив двух соперников одним спреем. Третьего только что угомонил Смок. Есть в коннекторе, кстати, еще один игрок. Эрвин. Находит его и убивает. Детас последний. Ну, благо, что в следующем раунде деньги уже успеют отвосстановиться. Четвертый минус оформляет Смог. Уж и так было понятно, что Смог сейчас в упор. Такую перестрелку не проиграет. И да, восстанов... восстановлена экономика <кớпы> Сейчас, как мне кажется Было бы хитро Можно было бы хитро сделать Забрать пятый раунд коллектива в Юнет Ну, если получится, конечно а, Чтобы там уже просто Бесконечные деньги появились Без перспективника И вполне себе Спокойно пытаться Отдавать следующий раунд, чтобы потом Сбить с них тот самый Накал а -а -а -а Накал Денег, который у них появился Привет, сколько задержка на трансляции? 30 секунд на ютубе задержка Ну и с игрой Задержка Не знаю точно Сейчас скажу сколько, почти минута То есть, ну, суммарная задержка Где-то полтора минут 4-0 Последним остается ДТАС и, увы, ах, девайсный раунд. Ну, прям все, мимо. Задержки почти нет. Нет, задержка есть, Бека, бро. Относительно того, как вы видите то, что вижу я у себя на экране, проходит 30 секунд. То есть я увидел окончание раунда, вы его видите только через 30 секунд. Вот так. А я вижу то, что происходит на сервере, точнее, то, что происходило на сервере минуту назад. То есть, вот и вдумайтесь. Полторы минуты задержка, грубо говоря. Ну, целый раунд. То есть, мониторить здесь невозможно. Ничего никому. За честность проведения не переживайте. А переживать нужно сейчас поистине за команду Бесперспективняк. Потому что два минуса они снова выхватили по своим э, мудрым головам, так сказать. Но не одним. Одним только минусом ответным смогли разжиться. Найтфул последний. Ну, давайте смотреть за Найтфулом. Автор, привет, не знаю, как зовут тебя, комментируешь, классно, иногда смотрю повторы, редко попадаю в стрим, по возможности и старую добрую КС 1.6 выкладывай. Расул, приветствую, спасибо, зовут меня Александр, стараюсь, стараюсь, рад очень, что вам нравится, но касаемо 1.6, все зависит от количества заказов по этой самой 1.6, но не всегда они бывают, к сожалению, то есть редкость, редкость в последнее время заказы по 1.6. Чаще можно встретить заказ по CSGO или, как я прохожу, Ведьмака, например. Что ж, шестой раунд уже э, у команды в Юнет в копилочке. Эрвин забирает Детаза и что-то слишком как-то жестко играют в атаке в Юнетовце. Это прям очень сильное давление на оборону. Ой, еще и MyDreamsDead промахивается в упор. Uh, кстати, промахнулся с АВП, но добил соперника с uh, USP. <laughs> и погиб. Что? Изифо Саруба и Анлакис, последние два игрока обороны, на которых у команды без могла бы быть какая-то надежда, но... Ну, Саруба сумел сделать минус, и то этот минус, естественно, не означает какой-то возможный ретейк. Давайте трезво оценивать ситуацию. Анлакис попытается выбить хоть какой-то девайс и погибнет. Я почти уверен, что погибнет. Да, даже без выбитого девайса. Ну, а сейвящаяся снайперская винтовка в руках Саруба, ну, очевидно, естественно, будет засейвлена. Таким образом, мы получим 7-0. И это очень плохой счет для обороны. Очень плохой счет для обороны. Но, ну, вдруг у без перспективника будет классная атака, да? Хотя, если, например, мы возьмем ситуацию, в которой в Юнет выиграют 15-0 первую половину, то какая бы хорошая атака у бесперспективника ни была, скорее всего, хоть один раунд, но они ошибутся и отдадут. Вот вся сложность в чем. Комментатор топ номер один. <laughs> Асадбек, спасибо большое вам. Что ж, еще один девайсный раунд в исполнении бесперспективника. Как там его получится или не получится довести успеха, это мы сейчас с вами увидим. Ну, Юпи на Сиге легчайший минус сейчас сделал по uh, MyDreamsDeadу. Есть еще под балконом у нас игрок, его, в общем-то, находит Смок. При этом смог еще и чуть с вертушки не убрал еще одного соперника на джангле и ошибся Алекс. Алекс в спину не сумел убить Анлакиса и в результате сам, uh, так сказать, отдал свою собственную жизнь uh, на откуп. Оппоненту. Ну и ситуация равная 3 в 3, сейчас будет установлена бомба на точке А, если будет. Если будет. Важнейший момент, что пока э, есть детас на КТ, он мешает постановке бомбы. Но куда более интересно это то, что есть в коннекторе анлакис. И еще самое интересное, это Найтфул, который заходит в спину. Ну, бомбу все-таки поставили. <сх> Бог ты мой. Найтфул так, дол так долго шел, так долго заходил. И в результате еще и а, полбу схватил. Жесть. Минус по анлакису Дитазу. Наверное, лучше идти вообще сейвиться, да? <схуй чёрного> да. Не удается фликнуть в соперника. И это 8-0. Первая половина за атакой. С огромнейшим перевесом первая половина за атакой. Также хочу напомнить вам, дорогие друзья, что завтра э, будет проходить еще один полуфинал. Это Generside Tactics против White Flames. Старт матча в 17.00 по московскому времени. Так что жду вас всех завтра. Сань, знаешь, будут ли еще турниры, лан-турниры Узбекистана? Играют парни неплохо, согласись. Я согласен, да, играют неплохо, но будут ли еще турниры, сказать не могу, потому что... Хасан сейчас крайне занят, у него нет времени на проведение всех вот этих вот логистических сложностей То есть это аренда клубов, сбор команд и так далее То есть это надо понимать, что трудоемкий достаточно процесс Плюс нужны деньги на проведение Поэтому это все не так просто, как кажется Смог, минус детас, Шон Минус со снайперской винтовки по Найтфулу. Есть еще один соперник на этой же самой позиции. Опа! Вот этот хороший прострел, кстати, сейчас был очень хороший. Юпи такой. Чего, блин? Все, не буду. Не буду ждать соперника, пусть живет. Ну и, короче говоря, Анлакис, мало того, что выживает, так еще и... О, еще и два минуса успевает сделать. Но выжить не получается, смотри. Его все-таки нашли. Оп! Майдримсу не удается выжить Финита ля комедия и Габела, мне кажется, дамы и господа 9-0, минус деньги, опять же, в очередной раз С командой Бесперспективняк Ну, уже бай Последней надежды, да, очевидно, сейчас <с exit> От Бесперспективных МПшки, АУК МК и ФАМАС Ну, может быть, конечно Но не похоже на правду Энтри от Шона, второй минус от Юпи И попытка саркадить на мидл ну, кстати, надо признать, успешно. Но успешно она реализована благодаря стараниям Дитаза, который в данный момент находится на джангле. Его, в общем-то, потенциально могут там найти. И найти его может Эрвин. Но Эрвин только перестрелку проигрывает, правда, с соперником. Хотя половину лайфбара с него снял. И вот здесь внезапный выстрел в спину. Найтфул, 16 хп, один против двоих. Ну, понимает теперь, где точно находится его соперник. Ой, а там, ой, а там, ой! Ой, дорогие друзья, и все-таки Алексей не стал изгаляться, просто взял и застрелил своего оппонента. 11, ой, простите, 11, 10 -0. Ну, жесть. Жесть полнейшая у команды Бесперспективняк. Помахала рукой экономика Снова форс, каждый раунд форс Потому что, опять же, повторюсь, терять уже нечего При счете 10-0 Можно расслаблять булочки уже, как говорится И просто Просто стоять и терпеть то, что происходит Минус от Саруба Неожиданно, но энтрифраг От игрока обороны, у которого в руках был Опа, здравствуйте, скаут И смотрите Смотрите, что происходит. Детаз затаскивает по ходу дела раунд своим соперникам. Алекс Рэй. Остается один против двоих. Троих, вернее. Простите. Изи Фос все еще жив. Третий минус для Детаза, И это первый. И это первый раунд для команды. А, бесперспективняк. 10-1. Все-таки не в ноль. Все-таки 16-0 здесь точно никакого не будет. Это радует. Было бы стремно увидеть 16-0 в полуфинале. Но по-прежнему можно увидеть, например, 16-1. Ну, АВП. Ну, сик. Ну, два калаша. Нет, простите, один калаш и две эмочки. Оп. А вот и здравствуйте. Минус Юпи, минус Атервина. И смог... Там вообще непонятно, от чего он больше урона получил, от того, что в него стреляли, <смех> или же от того, что он стоял горел. Но по результату, опять же, численный перевес за обороной, и что странно, без перспективняк сначала отдали 10 раундов, потом включились в ход игры и начали забирать какие-то раунды сами по себе. Минус от Шона. И Шон последний. Ну, минусы Шон давал, поэтому что? Сейчас либо Шон вытаскивает, делая квадрокилл, либо раунд просто заканчивается. Ну, нет, не вытаскивает. Переиграл его сейчас Детас, причем прям, прям конкретно переиграл. Тут нечего даже добавлять, нечего говорить и нечего обсуждать. Это был просто замечательный мув. Прополз главное, а? Как хорошо прополз, понимал, куда нужно вылезти и куда надо выстрелить. Это на самом деле дорогого стоит, вот такое грамотное позиционирование прицела, когда ты знаешь, что точно нужно делать и куда точно надо стрелять Ну, хорошая опять же заготовочка от э, VueNet для быстрой аркады под яму со снайперской винтовкой и для попытки сделать entry -frag. Но не удается это реализовать, потому что соперники не пробегали через сайт и таким образом Шон решает отыграть через middle ну, на меду я считаю, конечно же, именно на Меду место снайперу э, как одной команды, так и другой. Но два. Два килла. Именно столько сейчас сделали игроки без перспективняк и не получили за эти килы ни одного ответа. Анлакис? Ну, как вот такое? Как такое могло быть? Алекс Рей в спину не забрал нафиг. Нафиг просто в спину не забрал соперника. Минус от Шона. Дитас. На этот раз отправился в следующий раунд. Кстати, грамотно сделал анлакис, да? Положил дым, но выходить не стал. Шон. Еще один минус. Тоже хорошая снайперская винтовка. Много вообще хороших снайперов на этом турнире побывало. И вот Шон явно один из них. Даже ноу узумами в упор умудряется перестреливать. Вот дает! Ну смотри, три фрага. Дамы и господа, сделал Шон Для победы в этом раунде ему нужно сделать 5 килов. Отличный молотов кинул, благо что сам в нем не подгорел Но услышал, услышал флешку со спота Б Ой, со спота Б, прошу прощения, с ковров Шон Чекнул, по-моему, заметил кусочек соперника в кухне Слышит топот сзади Забирается Руба Четвертый минус это есть, дорогие друзья! Бесподобная игра от Шона! Вот это нахрен дал! Вот это отвел ребят на отдых, называется. Вот ни много, ни мало человек убил со снайперской винтовки всю вражескую команду. Более продуктивно сыграть нельзя было. Вот. Это мое умозаключение, черт возьми. Снова нет денег адекватной, точнее, экономики. Нет у команды бесперспективняк. Ну и бесподобный, конечно, раунд от Шона... Позволяет ему вообще сейчас хоть умереть И вообще ничего не делать дальше Так, где вы там Гока а мне на стрим а, Гока, а, давай-ка куда-нибудь подальше да? А, сорян а, Но ты все-таки Отлетаешь в бан а, Петушара вонючая, так что все Давай, дружище, <сíгав> <сíгав> до свидания а, Так, у нас 4 в 3, дорогие друзья Оборона в численном перевесе Но атака пока что еще с инициативой действий Очевидно, что сейчас будет розыгрыш спота Б Правда, мне не совсем понятно, чего ожидают в Юнет Но чего-то ожидают Давайте смотреть за Найтфулом По сути, от его действий будет во многом зависеть э, то, как пойдет выход у атаки Ну и, конечно же, а анлакис Ну вот, где гранаты-то верхом? Есть же две флешки у Алекса Почему они не накидываются ни одна, ни другая? Ну, выцеливает Найт Фулшона. Ну, понятно уже, да, к чему все это за... К чему все это придет. 11-3. Простите, дорогие друзья. А, последний раунд первой половины. Экономика осталась Худая м -м, Бедноватенькая, но все-таки осталась У команды Бесперспективняк И с этой экономикой Вполне можно попробовать выйти на 11-4 Но я, конечно, не знаю Насколько удачно потом Вау! Анлакис! Черт возьми, если вы Обладаете таким скиллом со стрельбы Со снайперской винтовки, почему я так редко вижу Снайперскую винтовку В руках Анлакиса Ну вы посмотрите, что, а? Снайперы порадовали. Один эйс сделал теперь анлакис. Трипл килл сделал. Затащено снайперами. Вот такую печать на этот матч можно нарисовать. Ну а пока что у нас 11-4. И команды меняются сторонами. Я считаю, что половина для команды в Юнет бесподобная. 11 раундов в атаке это очень и очень а, замечательное количество раундов, которое вполне себе пророчит победу. Ну а теперь команда без перспективняк. Проиграв сильную сторону, отправляются, не знаю, проигрывать слабую сторону или а, удивлять всех зрителей и пытаться выиграть эту самую сторону. Ну, не знаю. Сейчас, конечно, многое, опять же, будет зависеть от пистолетки. Ну, пошла прокидка точки. Дымом чуть не прилетело в голову смока, но это смоку-то вообще не страшно. Смок и сам в головы стрелять умеет, да, и даже не дымом, а именно юспиком. А, ну... Энтри сделан. Опа, здравствуй. А куда сейчас полезли игроки без перспективняк? Для каких целей была попытка занятия респауна? Даже бомбу не успели поставить. Зачем? Ну, что-то без перспективняк, по-моему, поникли немножечко. Подрастроились, наверное, первой половиной. И в начале второй половины сделали, ну, сверхнеадекватное движение. Это просто попытка занятия респауна, когда вы заняли точку. Зачем? Зачем? Как бы и так все, что хорошее могло произойти, уже произошло. Поставили бомбу, умерли даже если. Ну-то вот хотя бы бомбу поставили. Найтфул, замечательный хедшот по Шону и попытка занятия коннектора. Здесь, конечно, Эрвин пободался, но... Вот теперь уже один девайс. Я не понимаю, что происходит. Каша. Каша, черт возьми, из того, что могло бы сейчас случиться. Вообще все друг друга стреляют. Игроки обороны все краснющие да нельзя. Но игроки атаки до сих пор еще девайсами разжиться не сумели. Алекс Рэй отличная позиция. Есть минус, есть информация по еще одному сопернику. И это Саруба и Анлаки. Оба они находятся на меду. Оба, в общем-то, под окнами. Юпи с пулеметом. Не раз он уже с ним играл. Мэри просто пытается как лазером стрелять пулеметом. Ну, байтит. Байтит на себя оппонентов. Анлакис! Ай-яй-яй, Юпи все-таки забирает Анлакиса один на один с Саруба. Ну, тут, конечно, Глок. Игрок атаки пока не успел добежать дива... до девайса. И Юпи... Юпи не позволяет ему добежать до девайса. Вот что самое главное... Произошедшее в этом раунде, потому что если бы оппонент добежал до эмки, то появилась бы, так скажем, не самая нужная для команды в юнет перестрелка потенциально. Но сейчас девайсы. Если бесперспективняк заруинит 18-й раунд этой встречи, то команде в юнет ну, будет достаточно легко победить во встрече, потому что что-то достанет 14-4. И поэтому, по всей видимости, у нас начинается раскидка к точке А и достаточно жесткий и быстрый выход на эту точку. Но никто не отменял ретейки, вот в чем вопрос, да. Пока что численный перевес хоть и за атакой, но вот видите. Ну вот видите, Шон со скаута хедшот по анлакису, И вот опять зачем? Зачем вместо постановки бомбы игроки атаки постоянно лезут куда-то под КТ спаун? Ну, что там им медом намазано, или что? Что они там пытаются найти? Смог со скаута бац в лицо соперника, и все. И 14-4. И живи с этим как хочешь, как говорится. Где деньги у команды из перспективняк? А нету денег-то, нету, потому что боя они проигрывают. Диглы. Ну, справедливости ради, в предыдущем раунде-то они с диглами поборолись, надо сказать, на славу, да? То есть это был какой? 17-й раунд? Там они хоть его и проиграли, но показали, что они даже с пистолетами готовы что-то интересное демонстрировать. Ну, сейчас готовится прокидка и выход на точку «Б» как следствие. Ну, опять же, отсутствие девайсов. Важнейший момент — это отсутствие девайсов. Здесь в упоре пока что только «Эрвин». Ну и Эрвин, ну, надо сказать, просто отдает точку своим соперникам, что, конечно, категорически делать было нельзя. Второй минус у игроков команды Бесперспективняк. Появляется надежда у команды из России на поставленную бомбу. Бомба установлена. И теперь появляется надежда на победу, потому что 5 в 3. А вот теперь 4 в 2. Шон и Юпи остались тащить и делают, кстати, по минусу, дорогие друзья. Ой-ой-ой, ну, 1-1. И нет. Попадание не фатальное, дорогие друзья. Дефьюз китов у игрока обороны нет, но у него достаточно времени на то, чтобы выиграть раунд, поэтому это матч -поинт. Это 15-4 и в Юнет в одном шаге от выхода в финал. Ну и пользуясь случаем, наверное, стоит напомнить, что в финале будет разыгрываться 2000 рублей за первое место на команду и 500 рублей за второе место. Проигравшая команда в этом матче Получит главный приз автомобиль, шутка, 250 рублей на команду. Очень символическая циферка, но что есть, то есть. Алекс Рэй. Ну, слишком большой. Ой. Ой-ой-ой, Алекс Рэй. Вот не успел убить Саруба, а Саруба успел убить Смока. Потеря неприятнейшая, пренеприятнейшая. Однако Юпи... Ой, это еще и бомбкерри был... Бомба в яме теперь выпадает, вообще стратегически важнейшая позиция занята игроками обороны. Шон со снайперской винтовкой, реакция Шона не подводит, и Детас последний, а что у нас Детас рассматривает? Ну понятно. Детас сдался, дамы и господа, Ну, это и не Ну типа один в четыре серьезно с Авиком. Хотя, хотя затащил же ведь Шон. Пять киллов сделал. Но здесь уж очевидно, что... Можно поздравить команду в Юнет с победой в этом матче. Раньше времени, конечно, я не, не одобряю такое делать. Но очевидно, что Дитас уже не шевелится, он АФК. Юпи хотел делать минус с ножа, и хренушки, тиммейты не позволили. Ну вот теперь уже не раньше времени, теперь уже по факту... А команда VueNet становится победителями в этом полуфинале. Команда Бесперспективняк покидает турнир, заняв четвертое место.